Тема преподавания в школах Армении в качестве обязательного предмета. Программа «История армянской церкви» снова оказалась на повестке общественных обсуждений. В прежние годы, активисты и эксперты неоднократно и безрезультатно пытались поднять вопрос перед властями. С приходом нового правительства, Противники преподавания этого дискриминирующего права не армянского и не христианского населения страны предмета снова подали голос, надеясь на положительное решение вопроса. Внедрение истории армянской церкви в школьную программу, в общее образование, грубое нарушение закона Армении об общем образовании и Конституции. Об этом на пресс-конференции заявил историк Ваграм Такмаджан. По его словам, в предметы «История Армении», армянская литература и армянский язык включены в все темы, затрагивающие армянскую апостольскую церковь, об этом передает армянская пресса. Историк обвинил церковь во вмешательстве в дела государства и заявил, что под видом преподавания предмета в школах ведется церковная пропаганда. Чем христианское воспитание отличается от обычного? Встает вопрос. Толкают ли родители, не считающие себя последователями христианства, своих детей на алкоголизм или проституцию? Ничего подобного. Под вуалью этих терминов мы отодвигаем право учащегося на десятый план и делаем с ним все, что хотим, заявил историк. По мнению члена образовательной гражданской инициативы, культурного антрополога Лусины Харатян, здесь есть элемент дискриминации, когда этот предмет входит в обязательную программу потому что в Армении есть группы, квалифицируемые церковью в качестве сект, и национальные меньшинства, права которых не учитываются, когда данный предмет становится обязательным. Это противоречит основополагающему принципу свободы. Нужно найти решение, которое учтет интересы всех и даст детям и родителям право выбора. По словам Харатян, в Армении есть небольшое число езидов, ассирийцев, греков. Почему у них не должно быть возможности таким же образом ознакомиться, к примеру, со своей религией? Кроме того, не обязательно отождествлять религию с национальностью. Достаточно большое число армян не считает себя последователями армянской апостольской церкви. Они тоже должны иметь право выбора, подчеркнула эксперт. Тема преподавания истории армянской церкви начала обсуждаться четыре года назад, когда комиссия ООН по правам детей предложила правительству Армении пересмотреть школьную программу и убрать предмет истории религии, уважая свободу вероисповедания всех детей. Тогдашний министр образования и науки Армена Шатян, очень гордящийся своей набожностью и принадлежностью к церкви, заявил, что не намерен вносить подобные изменения. Тем не менее, в стране развернулись дискуссии. О несоответствии преподавания предмета «История армянской церкви» в общеобразовательных школах Армении, законодательству страны и взятым ею международным обязательством, заявил тогда правозащитник Степан Даниэлян. Он предложил открыть учебник «История армянской церкви» для десятого класса. «Нет ни одной исторической мысли, и, извиняюсь, это бред», заявил Даниэлян. Какой-то набор слов, внушающий, что тот, кто не является последователем армянской апостольской церкви, не армянин, патриотизм выражается посредством церкви, это какой-то нравоучительный, непонятный, полуграмотный материал. По словам Дания Ляна, характер преподавания предмета противоречит принципам Толеда, между тем, в Национальной стратегии прав человека Армении отмечается, что система образования должна соответствовать этому международному документу, заявил правозащитник. Преподавание истории церкви было введено в школьную программу Армении с 2002 года. С 2007 года разработкой программы этого предмета занимается непосредственно церковь. Эксперты с самого начала забили тревогу, заявляя, что преподавание религии сопровождается пропагандой нетерпимости в отношении других вероисповеданий и противоречит законодательству. В соответствующем учебнике 10 класса красной нитью проходит идея о том, что если ты армянин, то должен быть последователем армянской апостольской церкви, и если ты не принимаешь ее, значит ты не армянин вовсе. Отметим, что в Армении очень опасно быть армянином, и исповедовать другую религию. А еще опаснее быть атеистом, потому что в этом случае все общество, включая административный ресурс и правоохранителей, считают своим долгом тебя перевоспитать и превратить в так называемого «настоящего армянина». В этом плане показательна история 16-летнего жителя Роздана вд который неосторожно написал в соцсетях о том, что является атеистом. После этого его стали усиленно наставлять на путь истины, используя в этих целях полицию. На парне оказывалось физическое и моральное давление, его запугивали военкоматом и отрывом от семьи. Поясняя свои действия, правоохранители утверждали, что быть атеистом ненормально, спрашивали, почему он не хочет стать христианином, говорили «хотим помочь тебе, разбудить в тебе все то, что поможет гордиться образом армянина». Более того, из-за своих взглядов Вова оказался не только под давлением полиции, но и в изоляции, так как, узнав, что он атеист, с ним перестали общаться. Чем закончилась история 16-летнего парня, к сожалению, неизвестно. Атеистам нелегко приходится и при устройстве на работу, и во время службы в армии. Потому что вопрос о вероисповедании для граждан, называющий себя светским государством Армении, является основным в биографии и от него зависит все.